Этапы монтажа каменного шпона Подготовка Пропитка, раскрой или торцевание Подгонка рисунка, приклеивание Наносим на листы пропитку от жира и влаги для натурального камня Действуем по инструкции, избегаем излишков Раскладываем и размечаем листы Торцуем по короткой стороне для идеальной стыковки и перекрестий Делаем примерку листов при помощи малярного скотча. Монтаж начинаем с углов. Для создания идеального угла обрабатываем края шпона наждачной бумагой, снимая небольшое количество эпоксидной смолы с основания. После примерки снимаем все листы каменного шпона и начинаем приклейку. Обклеиваем оборотную сторону листов бумажным скотчем на 5 мм по периметру. Колируем клей в цвет шпона. Наносим клей плоской стороной шпателя, хорошо распределяя его по поверхности. А затем работаем зубчатой стороной, нанося прямолинейные борозды. Линии идут параллельно короткой стороне шпона. Прокатываем листы резиновым валиком, выгоняя воздух и создавая лучшее сцепление. Убираем излишки клея, листы закрепляем между собой на малярный скотч и даем клею просохнуть. Благодаря такой технологии монтажа углы и стыки будут безупречными.